Всем привет, с тобой твой друг Розе. Продолжаем наш марафон по обзору на персонажей мира Lineage 2 Mobile. Сегодня у нас, как ты понял, по названию Лук. Очень хороший человек. Спасибо ему огромное за рассказать о своем персонаже, потому что люди стесняются, я так понимаю. Вы не стесняйтесь, вы обращайтесь к Розе, мы сделаем все в лучшем виде. Так, всем приятного просмотра. Видео очень длинное получилось. Лучше взять что-то вкусненькое такое, я думаю. Потому что очень много информации. Поехали! Всем привет, ребят. Меня зовут игровой ник Фиф. В жизни Паша. Вот. Играю за лучника с самого начала. Уже очень много страдал. Вот этот персонаж у меня, конечно, не самый первый, не с самого начала. Вот. Мой первый персонаж... Немножко был испорчен там, что долго на нем не играл. Вот продолжу на этом, но почти все время на лучнике. За лучника очень трудно играть, честно говоря, было первое время до первой масухи. Далее будет проще вам. По шмоту у меня примерно вот так. Диадема Терси, Я очень долго думал, то лучше взять Хильдегрим или Терси. У меня было и то и то. Разницы особой с Хильдегримом я не увидел, но от Терси больше урона умений, и поэтому все-таки решил выбрать его. Доспех латные апеллы, ну потому что сопротивление умений, защиты, снижение урона нормально. Кристальные набедренники тоже из-за того, что сопротивление умения и защиты хорошо. Янглофары тут урон, урон умений. Соответственно, можно было бы, конечно, попробовать Терси, но весь урон тоже нужен. Сапоги Посланника. Это самый офигенный, наверное, вариант. Шанс двойного урона. Что нужно максить до сотни. Урон от оружия, урон умений. Плащу. Плащ у меня вот сейчас Властителя стоит, но это на ПВЕ. То есть на ПВП вам, соответственно, нужно будет бустить аномальные состояния. И, соответственно, аномалка аномалку у меня есть дополнительный отдельный плащ. Если кто играет более-менее так, то, скорее всего, придется, наверное, какой-нибудь, может быть, один сет только собирать. Вот, соответственно, и по ожерелке. У меня тоже одна ожерелка на ПВЕ величие. Вот, и на ПВП бессмертие с аномалкой. Далее, лук Хрид. Что могу сказать про него? Лук офигительный. ПВЕ, он просто имба потому что у него есть э, силы шиит. Сила шиит, что это такое? То есть это триггер, который вылетает э, в баф. Баф э, дает 30% отката умений и 10% точности. Этот триггер вылетает, ну, висит на тебе, наверное, процентов 90 времени, там, 80-90%. То есть, ну, ты сам понимаешь, да? То есть сейчас три масухи, и с тремя масухами, там, ну, вот, 7 секунд она откатывается, стан новая, которая... А по факту у нее там, ну, чуть ли не в два раза больше откат. И со всеми остальными массухами примерно точно так же. То есть мультиудар там 3 секунды откатывается. Фиолетовая массуха, которая апает вот этот скилл. тоже там 2-3 секунды. Кач совсем становится другой. Просто бешеный на лучнике. Хоть и не такой, наверное, как у арбалета там у мага, но примерно ты достигаешь того. Но... Самый большой минус у шиида это то, что у него нету аномальных состояний. То есть, когда ты выбираешь этот лук, это все печаль. Здесь только увеличение урона, пробития здесь, соответственно, тоже нету, и ты очень будешь страдать. На что я вот сейчас долго очень играю с шиидом, наверное, месяца полтора-два. И, наверное, все-таки, если, ну, большинство ребят, наверное, не будут брать шиид, потому что, ну, тоже дорого стоит там. Но ну, если у вас получится достать, да? первый лук, то, наверное, скорее всего для ПВЕ больше ребят это шиит. Драконик это ПВП лук, который нужен будет э, прям точно только для ПВП. Он вот с аномалкой уже, да, с пробиванием, с легендарной силой. Это больше ПВП история. ПВЕ это будешь, конечно, с ним относительно шиида. меньше фармить, скорее всего. Ну, дракона он же с двух этих крафтится вроде, рецептов. Да, это с двух рецептов. Он будет дороже раза в два, скорее всего. Угу. Вот. Ну, а так для PvE истории там, средней PvE PvP истории это, конечно, плазма. Тут и аномалки, и урон от умений, и пробивание, и шанс оглушения, и взрыв плазмы. Если, конечно, нету, то тут выбор между Телем Душ на стан, ну, или Кровавый Лук на аномалки. Ну, здесь очень мало. Ну, скажи для новичков, какие статы ну, сразу бустить, когда ты начинаешь играть. Когда начинаешь изначально бустить, наверное, лучше МДР. Ну, сначала бустишь ловкость 100%, это максимально, потому что тебе нужен урон, тебе нужна точность, вот соответственно, крит-атака. Вот. Тебе нужно добустить будет максимально постараться крит-атаку, потому что самый основной наш скилл все-таки это смертельный выстрел если я не ошибаюсь, он называется, да? Вот, который апается потом далее э, красным скиллом быстрое натяжение тетивы, вот, и дальше апается уже на фиолетовом гипернатяжении тетивы. Что из себя представляет этот скилл? Сейчас покажу. Сейчас отключу все масухи сразу, чтобы было понятно, как он стреляет. Это вот эта вот птичка, которая вылетает, такая вот. Она стреляет примерно, я не знаю, какое количество стрел, но там порядка, мне кажется, ну, очень много. То есть тут вот, ты видишь, да, сразу там крит-крит-крит-крит, двойной урон. То есть там, я не знаю, мне кажется, порядка там, может, от там, 6 до 9 стрел, может быть. И вот это нужно бустить. Во-первых, что это нам дает? Это э, урон от умений, урон от оружия на красном скеле, плюс аномалка, и чаще он должна проходить, ну, Безмолвие, само собой, от этого скилла. И далее еще, соответственно, бустится еще шанс укола на фиолетовом скилле. Не, лук это крутой PvP класс, я не знаю, за которого интересно играть. Там гангать, бегать. Такое. Ну, за все время, что я понял, гангать будет тяжеловатого. Я бегаю вот на этом классе Тори, у меня пока нету фиолетового лука, как бы есть другие персонажи которых можно будет поменять. Но, скорее всего, вам будет э, выключен ганг полностью, потому что все, что у нас есть на луке, это стан, который работает по механике того, что написано, сейчас покажу, от 2 до 4 секунд, но по факту вы, наверное, больше там полторы секунды стана не увидите. Самое крутое, что есть у лука, это аномалка. Аномалка вот э, смертельного выстрела и вот это, ее нужно максимально бустить для ПВП истории. Это вот самое то, что вам нужно будет. В моем случае, если мне максимально одеть сет на аномалку, одеть агатион на аномалку вместо фиолетового, то я получу транс аномальных состояний 134. По хорошему на таком уровне игры иметь где-то 150 плюс, ну, 160 наверное. Иначе безмолвие будет проходить не так часто. А это, считай, максимальное то, что вот у нас есть сила на луке. Урона, честно, я вам скажу, огромного вы сильно не увидите на таком бусте. Ну, то есть, PvE урон, да, он есть. PvP история, она тяжелее. То есть, для PvP истории, я так понимаю, сейчас сделали реворк фиолетового скилла «Точечный удар», который, скорее всего, будет следующий у меня скилл. Вот этот скилл, он при прохождении реал-таргета, будет э, носить дополнительный урон. И, скорее всего, вот он уже будет э, делать из когда дамажившего персонажа. Пока на данный момент мы, как многие говорят, дебаферы. По статам, да, я, наверное, что-то быстро улетел. Это первая ловкость, потом МДР. МДР — это у нас урон умений. Далее проворство, бустите, оно дает, соответственно, нам тоже точность и... Скорость атаки, то, что нам нужно. Вот. Ну, соответственно, уклонение это сопутствующие статы. Выносливость э, следующий стат. Вот. Она будет давать вам ХП, защиту. Остальные статы не такие уже нужны. И, и забыл предупредить, короче, ты готов э, принять на себя море хейта? Конечно. Все, все. То, что после ножа, когда классика выпустил, ну, ну залил видео на ютубчик, то. Обычные игроки, которые не хотят играть, просто, ну, им нравится там, не знаю, что им, под пивко играть там вечером. Они так захейтили просто, ты что, там, какой-то средний донат и т.д. Просто, ну, если, как бы, не вникать в игру, ну, конечно, я не спорю, что 50% успеха это донат, конечно, в этой игре, но в целом, если ты не будешь головой использовать этот донат, ты ничего тут не добьешься, просто. Um. Я скажу так, для ребят, которые хейтят, донат там и все остальное, ребят, все в игре достигнуть можно и без доната, по сути. Я не буду врать, что у меня там это без доната сделано, вот этот персонаж там или это с донатом. Но достигать всего можно и без доната, вот в три там где-нибудь окна, крутить алхимку, доставать вещи. Вот эти вещи частично, они не все куплены. Куплены здесь лук, его я не крафтил. Но его тоже достигнуть алхимкой можно, по сути своей. Все остальное я доставал сам. Из вот этих крас... красных вещей. То есть это с алхимки. Соответственно, было, он, я его спалил. Пытался затащить первый раз. Потом восстановил купоном. Заточил символ сусцептора. То же самое на двойной урон. Я не назвал его, наверное. Терси с алхимки. Ожерелье величия. Накопил, соответственно, рецептов синих и скрафтил. Кольцо величия купил. В свое время за 11 тысяч кристаллов накопил. Пояс Экимуса тоже салхимки и заточил. Сапоги посланника. Третий слот салхимки. Мне повезло. Это история кристальные набедренники салхимки, но было поменено на три краснухи у Саклана. Потому что они плюс 7 дают, конечно, хорошо. По латному доспеху Апелла его я обменял. Я в свое время выбил в не тунику совершенства и обменял благополучно на доспех Апелла. Не глафары куплены Саука, они недорогие сейчас, доступны для всех. Если у вас, конечно, нету примерно там, такого момента, что вам нужно вот такой шмот, да, там, и он, он стоит сейчас подороже, конечно, чем обычный, то ваш выход это, наверное, все-таки собрать себе сет величия, да, если я не ошибаюсь. Он называется. Ну, ста да, стандартный сет, который все дает, как бы, чуть-чуть Да, мантия величия, ну и, соответственно, сет величия. У него хороший комплект, который добавляет там и защиту, и сопротивление умением, урон умений, и сопутствующие вещи там сами по себе добавляют там Перчатки урон умений, там, по мелочи. Достаточно неплохой сет начальный. Так, по скиллам, что бы я советовал? То есть, вот, э, все-таки, если мы PvP-игрок, да, то средний PvP-игрок, если первый скилл, который вы будете брать, то, скорее всего, наверное, это Масуха. Потому что, ну, лучник очень сильно страдает без масух. Я так понимаю, что, скорее всего, у вас, возможно, не будет мультиудара еще до этого. Лучнику она, конечно, нужна. Во-первых, вы будете качаться быстрее. Ну и в pvp история она все равно тоже будет давать вам массу урон. Накидывает еще, соответственно, добав, если проходит, который уменьшает вот, с определенной вероятностью сопротивление аномальным состояниям и снижение урона в дальнем бою. Дальше тут вопрос хороший. Гипернатяжение, оно накидывает соответственно безмолвие и дает больше урона. Ну, именно смертельному выстрелу. Но тут есть вариант подумать насчет точечного удара, который будет наносить урон под реал-таргетом. Либо подумать насчет устранения, потому что устранение — это офигенный скилл. Раньше я его не брал, потому что думал, что он будет снимать только обычный щит, да, вот, но по факту, если есть арбы у врага с пробужденным щитом, ты не сможешь снимать щит у них, но тот щит, который они накидывают на сопартийцев, с них ты можешь снимать тоже щит. Хоть он и небесный, да, пробужденный вот этот вот, но именно не с цели, да, арба самого, ты сможешь снимать. Ну и, соответственно, он накидывает очень много всяких там не знаю, как он работает, но видел лучника с этим скиллом, и он достаточно эффективно дерется в PvP. Про щит энергии. Мы все его очень сильно долго ждали. Я тоже его сильно долго ждал. А потом в какой-то момент они его реворкнули перед выходом у нас и сделали так, что, соответственно, и время отката две минуты. До этого это была история про то, что это был переключаемый пассивный скилл, который ты мог включить и выключить. То есть у него не было отката в 2 минуты. Про него сказать сейчас ничего не могу, но на Корее и те, с кем я общался, говорили, что была имба, когда раньше он был переключаемый. Раз я так понимаю, его реворкнули так, что ты можешь его встать и включить. Возможно, хороший скилл, но слишком большой откат. две минуты, но ну, это очень много времени. На 10 секунд ты всего его используешь. Посмотрим, в будущем, возможно, я передумаю и попробую взять его, если когда-то получится. Подожди, твой лук же дает откат вроде, да? Или да, нет? лук дает откат. То есть в общей сложности примерно откат уменьше 60%, но все равно. То есть ты можешь попасть в тот момент, заюзать, когда ты еще не дерешься, да? Ты же бежишь в пвп и заюзываешь заранее, скорее всего, что-то перед файтом. А он дает триггер после того, когда ты уже бьешь. То есть тебе нужно выбить этот триггер еще сначала атакой по персонажу либо по мобу. Соответственно, скиллы из Адену, они все нужны, так понимаю, и все понимают. То еще есть у нас хорошего. У нас есть такой хороший скилл, как опутывание. Опутывание это, конечно, имба. Он выключает э, отхилку автоматическую, зелий. Вот, и, соответственно, обездвиживает персонажа. Но имбовый он только против, скорее всего, каких-нибудь там тестеров, которые не успели включить возвратку скиллов. Соответственно, у них есть такой скилл, который отклоняет станы от них и там, соответственно, всю фигню. Тоже, наверное, не имбовый против арбалета, у которого есть зеркало. Не имбовый против э, э, нога. Если нож правильный, он, соответственно, заюзает виндволк и снимет с себя это опутывание. Но против остальных классов более менее Орб исцелением тоже снимает его в процентах 90 случаев, если тоже правильный орп. Откат быстрый у этих корней, вроде, очень. Да, да. У них у них быстрый откат, плюс с этим, как бы луком еще быстрее. Вот. Плюс ты обедвижный персонаж какого-то, да. А, Святой с вами же играет дальше? Да, да, да. Тоже лучник играет с нами. Что я сказал, ПВП-персонаж, то что Святой это... Как бы мы со старта играли на Леоне, второй с ним как бы. И вот я его знаю как топ-1, наверное, гангера, который бегал и просто всех задалбивал своим луком. Вот просто он мне что-то так запомнился. Да, то есть луком можно задалбливать с помощью корней и безмолвия, это да. Но вам нужна аномалка, 150 плюс, скорее всего. И аномалка, и левел. На данный момент с ä, вот этими тремя масухами, которая фиолетово апает, мощный выстрел становится масухой. Потом вторая масуха, которая появилась, это мультиудар до шести врагов. Это тоже очень офигенная масуха. Она вот с зеленой вылетает, если вы видите. Такая, сейчас еще раз, может, пока. Вот, она вылетает и простреливает очень достаточно далеко. Но она стреляет в определенную сторону только. Далее, что? Еще одна масуха, импульсивный выстрел новая с реворком. Хорошая масуха, но большой откат. Если без этого лука, у нее очень огромный откат. Ну, а как? Ключу -то. Прирост какой-то есть с ней, вот, с Масухой? Ты заметил? Честно говоря, заметил, но не сильно большой. Mm -hmm. Все-таки большой откат и... но есть. Процентов 10 от предыдущего, наверное, результата mm -hmm. я заметил. Так, далее. Давай, наверное, посмотрим по локациям, да, что? Mm -hmm. Ну, то и, то и какой этаж тянешь, то и там сколько фармишь, можешь просто сказать. Если помнишь. Давай посмотрим просто. Если есть места, потому что у нас сейчас так, что все забито в основном. Это еще нужно учитывать, что я на красной карте играю и очень долго страдаю. Ну да. Хоть и на пробужденный Фармлю четвертый этаж. Это тоже нужно понимать, что в той у вас статы уменьшаются. Начиная с четвертого этажа еще и защита уменьшается. Я могу стоять в красную комнату, но поскольку здесь, как ты видишь, у нас здесь стоят все друг другу на голове, это не сильно профитно будет. И вот комнатка свободная есть. Наша история, наверное, это больше все-таки вот эти комнатки на четвертом этаже для лучников. Хотя по центру стоять в красной комнате тоже вполне себе можно. Давай замерим. Я даже, наверное, сделаю так, что поставлю поменьше хп. Это делаю на автомате, но поменяли скилл, который КДЛ у лучника, и он работает теперь от 0 до 50% и от 50% до, соответственно, 100%. То есть, в принципе, можно спускать ниже 50% и качаться, если вы без вара. Если вы с варом, то, конечно, лучше так не делать, потому что... Скорее всего, умирать будете, если. Будут. Скил, этот скилл точность увеличивает, правильно? Да. Он увеличивает точность, увеличивает двойной урон и урон. Угу. В дальнем бою. Да, круто. Они его подапнули в плане того, что теперь тебе для получения вот этого вот первого бонуса. Они. Э, раньше было три стадии для получения бонусов, да, то есть разделенное было. То есть было по плюс 3 стата, по 3 единички, потом, по-моему, если я не ошибаюсь, по 5, и потом по плюс 10. Вот, на данный момент по плюс 5 у тебя с самого старта, со стады 50, а потом по плюс 10. Угу. И двойной урон, не помню, сколько дает, ну, потом посмотрим. Тут я, наверное, больше ограничен в этой комнате уже тем, что зачищаю ее быстро, и потом... Где-то у меня вот столько выходит. Ну, это надо еще минусы 20%, и 20%. Сейчас же пассивно да, идет да, от ивента. Да, да. Ну, примерно. У нас есть люди, которые намного больше фармят. Не знаю, надо будет пообщаться с лучником. У нас есть получше лучник. Я так понимаю, у него там явно все получше. Но он играет с дракоником. То есть вот здесь 0.13, это четвертый этаж. Если сейчас мы на третьем этаже. Получится у нас как-то в красную попасть, если там не занято. До этого на 77-м у меня в красной выходило, по-моему, в районе 0,5 за час. Ну вот где-то вот здесь, если вставать на лучнике и задевать вот сюда, сюда, сюда, сюда, то 0,5 я где-то получал. Это намного больше, чем на четвертом в четвертом я ограничен количеством магов Я считаю, что 0.5 на 77 на лучнике Это, конечно, прям вообще хорошо было Учитывая, что я общался с магами И у магов было примерно столько же Которые по бусту чуть даже получше, чем я То еще, наверное, в границах, да? Давай посмотрим на сервере История про лучника, наверное, это история про банки Скорее всего, всем придется юзать банки Потому что отхила у нас тоже не особо много Придется носить много банок с собой. Великолепный скилл, как, как восстановление маны. Он там дает восстановление МП. И вместе с ним мы можем бегать до 80, соответственно, перегруза, забивая банками себя. Ну, а лук у тебя на ХП получается? Ну, соответственно, да, на ХП. На мощь хп Евы, бани. вроде. И так освещение, да? Освещение, Мотив да. да. Мотив Евы да, восстанавливает МП, потому что у нас и так тяжело. Ну, у тебя, наверное, и красный еще изучен на хп, ну, то, что поглощает с мобов. Там да. да. Получает синенький и красненький. Ну, там и фиолетовый, Это наверное, еще идет. Фиолетового у меня нету, но вот красные скиллы Наловкость, проворство, мудрость, спасение, офигительный скилл, угу. который нужен для пвп игроков. Скилл ну, я думаю, многие уже знают, да? То, что ты умираешь, встаешь, и ты с фулл ХП. Тут вары уже, похоже, кого-то загангали из наших. Ну вот, как ты видишь, он ХП юзает прям. Но ну, сейчас он восстановится до определенного промежутка. Там посмотрим. С Слушай, ты остров Неистовства стоишь или нет? Или уже неинтересно? Не остров Неистовства это который на Адену ты имеешь в виду, да? Аден из-за точки там падают. Да, да, да, стою. И отстаиваю полностью все локации. 70-е, сколько теодены получается, вот интересно. Блин, я уже, честно, наверное, не помню. Но мы тоже сейчас зайдем, посмотрим. Ну, пока вроде здесь даже лучше, чем то и 4. Ну, там по -повкуснее вещи падают, как бы предметы. Ну, я так скажу, то, что начиная с то и 4... Да даже начиная с той и три. Синька падает хуже. А сейчас вот этим обновлением, я так понимаю, когда нам понизили дроп синьки, то еще хуже. Mm -hmm. Но вещи по факту, да, получше. Вы, выбивал фиол? Нет, фиол я не выбивал. Краснухи выбивал, наверное, штук 5-6 вещей за всю игру. Ну вот где-то 0.15 у нас здесь выходит, наверное. Ну тоже история про то, что хилки. Ну, это чисто мне интересно, просто в сравнении 100 Вот с хорошим бустовым персонаж сколько будет фармить. Посмотрим на топовый спот, сбегаем. Сейчас, наверное, многим расскажу про этот спот, потом сам не смогу стоять там, ну ладно. Вот здесь самый топовый спот, очень много мобов во все стороны, кучки Здесь я, конечно, больше пофармил. здесь пред топ Ну, слушай. Сейчас я уже не, не покажу тебе, потому что они заняты. Но последний раз, что я помню, это примерно 18,5-19 миллионов адены где было. Это с агатионом вот этим я ставлю здесь, который на масуху. Часто срабатывает масуха на ага -ча. Бывает часто, бывает нет, но плюс свой ты получаешь от этого. То есть здесь опыт ты, соответственно, не особо-то хочешь получить, да, как бы, а вот аден, ну, что больше было за счет Масуха, больше убиваешь, больше Аден получаешь. Агатион, Фиола у меня пока на данный момент одинаким, но, по, конечно же, для, если у вас потом будет выбор, то это, наверное, на ПВЕ история Рыцарь Смерти, потому что Масуха плюс весь урон, увеличение урона от умений, увеличение урона от оружия, ПВП истории это Орфин. Определенно, потому что здесь шанс аномальных и увеличение урона от умений. Плюс еще поддержка. Темный копьеносец. Угу. Вот. Еще хороший на ПВП Агатион. Ну, ПВП-ПВЕ. История это все-таки, наверное, Тиминель. Увеличение урона от умений. Сопротивление оглушению. Плюс еще накидывает стихийную уязвимость. У меня вот выбор одетов бегаю с таким агатом. Ну, он тоже неплохой, дает защиту, сопротивление урона от умений и сопротивление удержания оглушения. Ну вот, вот, смотри, вот тебя просто можно в пример, вот ты много донишь? Нет, в среднем это в паке, наверное, может быть, даже иногда не доню, а выкупаю паки за там, то, что нафармливаю там твинами, твином, собой. Угу. Вот, раньше в декабре, врать не буду, донил нормально, там до примерно Начало года там там я выкупал почти все паки. Потом что-то как-то они одним за другим шли. А по времени? Много времени уделяешь игре? По времени, ну, наверное, часов 8 в день я уделяю, прям так плотно. Но это тоже нужно понимать, что в случае меня это все-таки больше боссы, пвп история ПВЕ-история вот, из этого это процентов, наверное, там 10-15. А в основном ПВЕ-история для меня это стараться как-то где-то в ФК покачаться. Это вот э, сейчас с обновлением появился у нас очень хороший, сейчас скажу, как называется, данж, храм рассвета. То есть выкупая один пак, ну, один или полтора пака, да, вот эти вот еженедельные, мы получаем здесь вот коробочки, из которых мы можем крафтить себе часики в этот данж. Вот, часы храма рассвета. В принципе, если ночью ты туда встаешь, там очень офигительный кач. Что-то на уровне между то и 3 и даже, наверное, больше то и 3. То есть у меня на 77-м выходило там почти 0,8% вот в этом данже храме рассвета. Круто, круто. Но это тоже история про ночь. Если ты хочешь АФК покачаться ночью, встал туда и безопасно качаешься. С вот этими часиками. Но так все история про донат. Да. Не, ну я просто хочу тебя в пример поставить, потому что постоянно как бы вот это ивенты обозреваю и читаю, что пишут обычные игроки, которые не тонят и играют в одно окно под пивко вечером. Просто они пишут там, типа, почему нет этого от смены класса, вот этой э, карты, как она называется. Ну, сейчас нам ввели смену класса. Не, не, не, бесплатное. А, бесплатный. Вот, да, вот я хочу тебя в пример поставить. Ты вот даже как бы не средний донат такой, до среднего доната ну игрок, как бы угу. и у тебя нет фиол, фиол даже нет твоего класса, как бы ну покажи свои классы. Четыре карты. Скорее всего, Дестер будет сменен потом на Лучника. Либо... Вообще, я сейчас нахожусь на таком моменте, на распуте, когда не понимаю, что мне нужно. Мне очень обидно, честно, то, что долго играешь за Лучника, и хочется все-таки, знаешь, наносить много урона. Ну, как и всем. И когда у меня знакомый примерно моего буста свапнулся еще в декабре с Лучника на Арбалета, у него... В истории урон увеличился, наверное, ну там, если не соврать, в два с половиной раза стал больше. Я в больших раздумиях. Сейчас есть вот этот свап лучника. По сути, можно будет поменять карту, да, там, фиола на фиол лучника. В моем случае это 100% Леональд Хантер. Но если вы история с большим донатом, то, наверное, возможно, можно и другого лучника. Потому что там Леональд Хантер, он с ножом. А Ирис, она с орбом. Здесь э, Леонель Хантере с ножом, соответственно, мы будем юзать хайт, переключаться на карту. Это для PvP-истории очень офигенная тема. Можно убежать, можно гонгануть там с инвиза неожиданно кого-то с аппартийцами. А про Ирис, это когда орб, мы с большим донатом уже когда, можем купить себе молитву и переключаясь на арба уходить в молитву и спасаться улетать ну про Рауля понятно там уже история для богатых да да карты коллекции да, получаешь так, 62 процента по самим именно карточкам по красным вот смотря примерно вот так с новыми картами конечно побольше Кикея хочется очень угу. и Зигардайна откат умений то для арбалета конечно но арбалет все равно лучше, чем лук, я так понял. Примерно буста есть арбалет моего, у меня в клане. И мы сравнивали с ним кач. И на данный момент у нас с ним кач одинаковый. Так что, наверное, все-таки они где-то по качу приблизили нас сейчас к арбалету. Но у арбалета все-таки за счет того, что он нагревает дальних мобов да, издалека, своими шариками получше, Тория. О По агатионам. У меня вот такая история. То есть агатионы — это вообще беда. Красных падает много. Не хватает в основном только... Скажи сразу в процентах потом. Тоже, ну, 60 процентов. То есть в основном проблема с... Больше видишь уже вот те, которые с паков ивентовых и там крафтятся с островов там и всего остального. Кильник тоже и винтовый. Получается достать из паков и там сьюзить здесь можно вот раз, два, там чудовище три. Все. По фиольному у меня печальная история. Это просто жесть. Вот один агатион и чтоб ты понимал, я тебе покажу, где тут. Это вот 19 камней. Сейчас это будет в перспективе второй фиологат. Но вот все 19 траев 19 траев и это жесть. Это жесть, это жесть. Слушай. Это кому-то везет. Кто-то там уже за эти 19 траев там по 4 агата вытаскивает. Соответственно, про карту история у меня была примерно похожая. Вот первую фиол-карту я вытащил, когда у меня был, по-моему, если я не ошибаюсь, 17 камень на карту. И потом на 18 камне я вытащил дестра и потом вытащил ножа. Уже за 20 камней. Так что кому-то везет, кому-то нет. Вот. И бывает, что у нас в клане тоже персонажи крафтят, которые там с паков, знаешь, за катакомбы, из халявных паков. По себе могу сказать, что на Твине у меня просто Рыцарь Смерти Бездны скрафтился с халявного пака, который давали вот недавно за бонус. Там давали один фиол пак, по-моему, на неделю на какой-то. Не... А, не в этом ли? Нет, не в этом, в предыдущем. И мне выпал Рыцарь Смерти Бездны. Еще и пробудился Красным Агатионом с первого раза. И меня там многие проклинают, но ну, я сам себя своей основой проклинаю, твина. Ну, это ла -М. Это ладвоем. Да, это полный рандом. Кто-то, если надо, то подсказать, может быть, еще ребятам по среднему бусту что взять или нет. По шмоту там или по вещам, там, по скиллам. нет? Что ну, в расскажи по картам, по картам. По картам Тор, в моем случае, это история ПВП, потому что он с ножом. Если это красная карта, возможно, история такая же. С ножом это серелька потому что у нее пробуждение, соответственно, на корне и больше времени удержания. То есть это выбор либо больше времени удержания на корнях, либо... Здесь пробуды на точность и урон, соответственно, и на реал-таргет. А, mm -hmm. Еще вариант тоже. Это Костелло Эштон. Для тех, у кого есть танцы, ты можешь себя пробафать, получить урон, шанс крита больше. Соответственно, красный танец, у кого есть, его получить. И бегать себе в удовольствие там, с увеличенной скоростью атаки, уроном, там, точностью. Mm -hmm. Том. Вот. по пробужденкам ПВЕ, какая карта лучше пве, ну скорее всего, наверное если подумать, то Риен, наверное, потому что у нее мудрости много. То есть это соответственно за счет мудрости, у тебя больше урона умений Вот, ну, по статам именно персонажа самого. Но я ее не пробудил, потому что не знаю, у меня раз, два. Три лучника пробужденных. Я уже думаю, дальше подкопить все-таки, потом фиол пробуждать карту. Это тоже большая беда будет. По остальным картам на один в принципе, ну, по статам она ни туда, ни сюда. У нее выносливость хорошая, тоже для ПВП. Но она с магом, что тоже нам не, не очень сильно нужно. Риен, она с танком. Можно, конечно, пробовать, как там многие какие-то лучники в свое время пытались, знаешь, станом танка встанеть, потом драться на лучники и там продолжать по откату, там переключаясь между этим всем. Но это уже прошли времена, мне кажется. Такой-то странный гемплей, такой. Это не, не получится То есть наша задача это на расстоянии максимально, корни, безмолвие. Соответственно, вот все бы карты, которые я посоветовал, это Костелло, ПВЕ История тоже. Если вы не деретесь, то вот эти две карты. Если деретесь, то все-таки и потому что с ножами и Инвиз вам нужен будет. Ну да, Инвиз. Инвиз это круто. Ну, больший профит, если вы будете себя бафать каждые 5 минут, да, то это, соответственно, 100% Костелло. Mm -hmm. Ну, это активный ак Активная Карди игра Такая. Да, это активная игра Пвп, в принципе, тоже Можно ее брать и бафаясь mm -hmm. Там под крестом драться Про фиолы я уже сказал, да есть, Соответственно Лионель Хантер с инвизом И риска, она уже С молитвой, это больше дорогая история Но и, в принципе И риска, если вы не деретесь да, То есть вам сейф от инвиза Не нужен у нее очень много мудрости относительно Леонарда Хантера. У него всего лишь 16, а у нее 27. То есть это тоже хороший буст по статам. Фиол, наверное, кому как выпадет, так выпадет все-таки. Потому что у меня даже нету этих карт, как видите. Если вам выпало, и вы лучник, то вам любая фиолка хорошая будет. Ну да, там, ага, там просто... Красным... Чисто из-за пробужденки. То, что лучник, ну, фиол-карта дает все пробужденки, как бы синенькие. Да, да. То есть фиол-карта, она дает... Вот вот это тоже круто. Тебе не нужно бегать между там, вот как я иногда между Сириэлькой и Тором, из-за того, что там у Сириельки корни больше, а у Тора там, допустим, урона и точности больше. По агатионам. Красный агатион, который прям для ПВЕ. Это рыцарь смерти однозначно. То есть это весь урон, лечение урона от умений. Включение урона от оружия и Масуха. Угу. Прям офигительная PVE история, если у вас его нету, Для Лучника офигенная Агатион Апостол Грааля. Чисто под него. в сторону дальнем бою, шанс аномальных и 5% урона от умения он дает еще вспышкой. Но и для ПВП истории он тоже хорош, потому что шанс аномальных нам дает. Вот. Можно посмотреть, что еще. Как раньше мы все бегали в ПВП. С Закином, потому что пассивка хорошая, которая выключает то, что ты не видишь ХП. Либо если это какая-то история про то, что у нас там мало всего там регена и мы там плохо стоим. Гордон, я с ним очень долго стоял на многих локациях, потому что страдал по регену ХП. Плюс ты стоишь под КДЛ, у тебя максимальные статы, плюс еще регенится от Гордона. Плюс э, по локациям там я не знаю, можно смотреть. Где-то, может, Скарлетт Ван Халиша, если у вас есть, она тоже генит ХП. Плюс урон огнем там в каком-нибудь, я не знаю, там Лес Пригодится. Тоже Медуза, доп. -урон крит атак. Если вы разгоняете крит, что на лучнике нужно, 8 доп. крит атак, очень хороший стат. По остальному, наверное, из других Агатов больше никакие я особо не, не юзал. Есть еще, по-моему, вот так он, да, бином. Он дает 10% аномальных тоже PvP история. Чтобы максить аномалку. Наверное, все. Да. Ну, котик больше против станов, если вы боитесь, PvP, когда там деретесь, не хотите, чтобы вас так часто станили, можете котика одевать. И плюсы оглушение и удержание сопрота вот им пробуждать, скорее всего, нужное анакима в итоге, чтобы замаксить количество сопротивления стана. Коллекции покажи еще. По коллекциям, да. Давай посмотрим. Общие коллекции, да, наверное. Вот у меня как-то это так выглядит. 50%, 51%. 51%. Uh -huh. Да. Шикарно. То есть здесь, здесь, что я максил, наверное, давай так посмотрим, просто в обычном у меня здесь есть. В основном это максимально уроны для нас, которые нужны. Там точность в дальнем бою, крит-атака, доп урон крит-атаки, сопротивление у больше пвп-стат, ну и пве для тоя, и по мелочи всякие пвп-статы. Дальше в зеленом здесь уже больше статов, вот, соответственно хп, защита. Что такое защита для нас? Это все-таки раньше мы неправильно понимали, когда играли. То есть как работает защита сейчас? Если точности у противника хватает, да, примерно равна твоей защите, то он по тебе попадает. Но если у него меньше, то он начинает не попадать по тебе. То есть она работает как уклонение. Ну, Он блокирует, ну, блокирует. Вот И, соответственно, мы получаем меньше урона. Ну и от мобов точно, защита очень тоже хороший стат. Дальше, ну, соответственно, бустим весь урон точность, шанс удержания. Углушения у меня, конечно, маловато, потому что считаю, что это бесполезный скилл для нас. Учитывая, что он станет всего лишь там на... От 05 до 2 секунд, там, ну, до полторы даже, наверное. Смотреть, с какой стороны. Ты можешь сбить какой-то каст. То же самое своим станом. Да, да. Вот единственное, что я скажу, что проходит он частенько. Кто-то говорит, что проходит он из-за того, что там не один стан, а он стреляет три стрелы в стане. И за счет этого он типа как бы у него три попытки попасть в станом. Я, конечно, не знаю, так ли это или нет. Мне кажется, что все-таки нет. Но проходит частенько он. Хоть и на мало, но сбивает какой-нибудь каст. Там, купола у мага какого-нибудь там. Или просто подцепить какого-то героя издалека тоже помогает. Так, по остальным тут все-таки, наверное, больше уже PvP статы. Ну, я бы советовал больше в основном сначала закрывать, как main статы, это весь урон точность, это... Там снижение защиты, статы, которые нам нужны, ловкость и мудрость ПРВ Инты, силы это все-таки уже такие, статы для других больше персонажей или сопутствующие, которые дают нам какие-то там ну, вот, бонус к опыту. И дальше уже пвп статы, там шанс удержания. Ну, и в синих коллекциях тут уже, конечно, такие дорогие колы будут для ребят. Тут тоже нам нужны статы. Тут весь урон точность тоже. Крит атака, чтобы допустить до 100%, как минимум. Транс тоже удержание нам нужен очень сильно. Доп-урон крит атак, тоже хороший стат. Ну, и пвп история уже по всяким сопротам, доп-уронов пвп и все остальное. Пробивание блока — то же самое. Блокировка оружия — это вот стат, сопутствующий тому, что ты апаешь защиту, и блокировка оружия тебе нужна еще стат. Он больше для ПВЕ, ПВП-истории тоже хороший стат, очень. Его, наверное, по-хорошему тоже максить. Почему я говорю по-хорошему? Потому что все-таки лучник, наверное, мы надеемся на то, что мы не в первой линии да деремся, но, как ты видишь, все равно в тех локациях, где мы стоим, да, вроде бы по урону хорошо там и по точности пробиваем, то у нас мобы все равно добегают и бьют. Поэтому стат все равно нужен. Ну, покажи еще раз свои статы, вот именно, ну, когда на уровень нажимаю, да, характеристики. Вот просто урон 202. Угу, точность. Вот это, это прям просто, на да. Селфи. Шанс двойного урона нужно добивать до сотки. Прям 100%. Шанс удержания здесь очень, конечно, маловато. Вот история, если поднять, то можно чуть побольше получать mm -hmm. Урон от умений получим уже 233 до урон крит атак побольше тоже. В принципе разгоняется там до 211 урона где-то 230 ой какой 230 330 точности можно разогнать со всеми бафами там плюс триггер на 10 точности который от лука вылетает. Для пятого, то и пока мне чуть, -чуть точности все-таки не хватает. В маленькой комнате можно попробовать встать, но там очень много дебафов накидывают разных. Плюс станы. сопротоглушение на вот этом уровне, он очень обязательный уже. Если ты хочешь в топовых локациях качаться. Потому что вот сейчас мы слетаем раскаленные топи. Обязательно резит стана. При предыдущей локации там мне за счет левела все-таки чуть получше. То есть это я про что имею в виду? Это про границы Адена. А здесь все-таки уже нужно да, резистана под сотню, чтобы в этой локации более-менее как-то стоять. Ну вот как бы вот так ты будешь здесь стоять, если не будешь с резистом хорошим. Ну да, профита так себе. Даже, наверное, не знаю уже, что по мастерству посмотреть, наверное, да? Мастерство, да, давай мастерство. Мастерство все синее сделал, потому что все-таки шансы аномальных. ПВП статы. Защита. Крит атака. Урон умений 5%. ПВЕ истории, возможно, наверное, можно еще зеленое попробовать. Но, как бы, здесь урон умений, а там урон оружия. Ну, там точности видишь больше. Шанс двойного. Здесь у меня, соответственно, шанс удержания. Допорон крита. Стат, конечно... По сути для ПВЕ, ПВП там со снижениями всем до урона крита там не очень будет, сопротивление урона от умений, снижение, прот, крит атака. По будущем буду уже скоро, сейчас еще чуть-чуть подкоплю, буду ролить на более лучшие статы. Вот здесь надо будет поймать чуть побольше стат, тут скорее всего поймать побольше стат. Тут мудрость одну поменять тоже на что-то другое, возможно либо на два стата, либо защита снижения что-то, но... Пока здесь выкручено больше даже для бонусов скорее. Ну и какие-то минимальные плюшки там, удержания 2%. О печати духа. Как-то вот так у меня. Здесь тоже сильно не упирался. Дуэль чуть поперся. Здесь восьмую сделал. Здесь надо будет тоже апнуть Франц двойного урона. Нам нужен будет до сотни, чтобы добить. Пёрышки. Энергия. Очень нужный стат. В будущем очень много энергии будет тратиться. И вот спер... с энергией прям сказка будет, если вы будете много прокачивать. Ну, плюс сопутствующая блокировка оружия и шанс двойного. И для ПВП пробивание блока. Самый контроль новый. У меня здесь тоже не особо много. По душам я, наверное, еще да, тоже не показывал. По душам уперся в атаку такого уровня здесь надо будет еще будет апать точность и тоже скорее всего шанс двойного здесь еще чтобы достать ну блин дорого будет конечно за один процент шанс двойного тысячу Но придется защита на 10 чтобы получить защита 2 в итоге ну именно бонус который на 10 уровне дается Скилл я здесь не брал, владение уклонением, потому что не сильно вижу прикола от уклонения. Больше, наверное, защита играет роль, чем это уклонение. увеличение урона до такого уровня поднял. Здесь тоже рапать надо будет для шанса двойного. скил за 1800 не брал, не вижу смысла игнорирования снижения. Там, по-моему, не очень много дает. Вот этот скилл для ПВЕ истории хороший, доп. урон коррит атак. Там, по-моему, 3 единички дается. Ну и здесь блокировка оружия, пробивание блока. Тоже нужная штука для ПВП. Дальше живучесть на девяточку просто ради там, небольших статов. Ну и сопротивление урону, там защите. Вот здесь ветки точность... Нам, лучникам, нужно, потому что здесь нам, смотри, дает шанс аномальных состояний. Вот, и шанс удержания. Плюс пробуда здесь, по-моему, да, вот толчок увеличивает шанс аномальных состояний. Далее. Здесь у меня мало. Это как раз-таки сопротивление больше вопрос. Там аномальным удержанием, там и всему этому... Но я считаю так, что я все-таки воин не первой линии, поэтому мне много сильно это не нужно. Если уж до меня доберутся, то вряд ли я буду долго жить, учитывая, какие противники сейчас есть. Ну и перышки, соответственно. Тоже нужна история. Здесь, скорее всего, вот я зря игнорирую, потому что нужно будет апать до как минимум 11, чтобы получить накопление энергии и скилл получить здесь. Во всех ветках пробужден скилл. Вот эта ветка хорошая для нас, потому что она дает шансы нормальных на девятых историях, которые тоже нам нужны. мы нам все девятки здесь тоже поднять нужно для лучника Но это тяжело будет. То есть на моем бысте я могу зарабатывать пыль за счет тое острова. Ну, крафтить ее каждый день. Как классик рассказывал, что можно фармить пыль для менее обученных персонажей, это будет, конечно, тяжело. Ну и здесь, соответственно, вот так вот. Ну да, тут начинается вот именно с восьмого. С восьмого и выше это надо ну, да, колоссальные да. там да. цифры уже. Да, с восьмого и выше там очень много очков нужно. Хотя угу. вот здесь вот, чтобы апнуть восьмой, я потратил 20 тысяч, да? А вот здесь, чтобы апнуть восьмой, я потратил 7 тысяч. Это тоже история про то еще, как тебе повезет. Здесь перекручивать нужно будет 100%, потому что 20 тысяч, mm, да. это история уже все-таки больше про то, как больше ближе к девятому. Подожди, а очки возвращаются? Да, да смотри, ты просто берешь вот здесь у меня апнуто, допустим, раз, кидываешь за кристаллы, это все не бесплатная история, ты сбрасываешь и получаешь все свои 25 600 очков назад. Вроде это много информации дал, тут, наверное, на час где-то видео получится, я думаю. Очень вкусная информация, то что я о лучниках ничего не знал и очень много для себя нового узнал. И думаю, для людей, которые хотят лучниками быть, тоже ты очень много интересного рассказал. Лучник — это история, конечно, больше такая. Мы страдальцы, дебаферы, как многие говорят. Кто-то говорят даже, что мы вредители у меня в кладе. Потому что мы своим станом иногда перебиваем станы там по 4-5 секунд у людей и вредим тем самым. Но, тем не менее, такие уже, какие есть. Так что всем, кто лучники, советую, ребята, наверное, либо терпите, потому что, ну, непонятно, здесь больше любят магов и другие классы. Либо для нас появилась история с арбалетом. Пытайтесь как-то, наверное, реролиться. Возможно, если будет бесплатно, там, что-то переключаться как-то. Доставать скиллы. Ну, все, что я хотел бы сказать. Так, ладно, спасибо тебе огромное. Очень большая благодарность. Тебе. Потому что люди, не, ну, я так понял, не, не очень хотят рассказывать про свои классы. Там боятся, может, что их там как-то, ну, там, я не знаю, что-то расскажут лишнее, я не знаю. Я, когда вот монтирую ролик, я все смонтирую, зайду на YouTube и по ссылке скину тебе. Ты его посмотришь, если ты что-то лишнее сказал, я это вырежу, если тебе не понравится. Если видео понравилось, тебе лайк поставил, подписка по желанию. Всем до новых встреч, гостю, как всегда, спасибо в комментарии.